У нас что-то с Ютубом какие-то проблемы Здравствуйте Здравствуйте Здравствуйте. Сегодня 12 октября 2017 года Канал Артподготовка, программа Плохие новости Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Константин и Андрей У нас прямой эфир Вернее мы пробуем делать прямой эфир Потому что вот вчера вы Видели сами, что произошло произошло следующее То есть обрезал нас Ютуб Причем, слава Богу, зеркало нас писала, кто этот человек, я даже не знаю, но ему низкий поклон. Спасибо, да, да, да, огромное спасибо. Вот многие блогеры не любят, чтобы их писали там и так мы далее. Любим. Мы любим. Спасибо тебе. Мы тебя любим. Ты нас вчера спас, потому что мы взяли его наш контент, который у него и загрузили в мой твиттер и вчерашнюю программу вы можете посмотреть в моем твиттере, она там висит и можно посмотреть но правда на другом канале канал вот этого как раз человека, которого мы не знаем, но он молодец вот э, пишут что Мальцев э, это что ржет на, читает комментарии, но когда включали, наверное, да, вы не ошиблись, мы действительно ржали и что случилось-то? Все нормально? Что-то эфир у нас никак не шел, все подвисало. И вот мы боимся, что опять нас разрежут на части. Тогда, если вдруг опять нас разрежет YouTube на части, целиком можно будет посмотреть в Твиттере. Мы найдем... Мы сейчас пишем сами... Выложим либо запись свою, либо опять обратимся к кому-то, кто делает зеркала, и кому мы безмерно благодарны. Еще раз я подчеркиваю, все, кто делает наши зеркала, распространяет, режет на ролики, пожалуйста, режьте сами, распространяйте везде. Это, это очень большая польза. Вот человек нам пишет, значит... Он просит помочь ему. Дело в том, что не принимается у него прямая трансляция, только в записи. И многие... Вот как мы вам можем как помочь? Если вы нам, пожалуйста, сбросьте информацию, как... Какие... Какими гаджетами вы пользуетесь? Где это происходит? Кто ваш оператор? Что... Как... как, как провайдер тот, кто вам несет, так сказать, разумное, доброе, вечное. Кто это такой? То ли это, может быть, какие-то сети дома, то ли это вы смотрите через телефон. Обычно это случается с теми, кто смотрит через телефончики. Очень многие по 2-3 недели не могут смотреть в прямом эфире, потому что он блокирован. Показывает, что нет прямого эфира. Так вот. И, значит, пишут из Симбирска. Прогулка будет в воскресенье в 15.00 15 в сквере Гончарова. Так, мы не сказали, до новой исторической эпохи сколько осталось? 23 дня. 23 дня. Все, все помним про это. Так, вот пишет. Здравствуйте, Слава, будем в Москве 13.10. Нужны конкретные данные Человек с манежки везем теплые вещи, продукты, питания. Мы с Урюпинской. Телефон, да, Андрюша, свяжитесь, пожалуйста. Это вот к вопросу, что нужно на манежке. На манежке нужно стоять до упора. Да, вот к нам только что пришла свежая новость, буквально с колес, как говорится. Только что наши соратники движения процентов, гражданские активисты установили табличку на доме Бориса Немцова. Вот буквально только что. Фотографии мы покажем обязательно в следующем эфире. А ее постоянно сдирают. Да, да? ее постоянно отламывают власти, но... Не только власти. В прошлый в раз ее оторвали это, эти вот сербовцы, Калыч и еще вот этот вот длинный такой, который даже высказывался в нашу поддержку по поводу реновации. Говорил, что да, как-то вот... Так это эфир обрезали, а так я смотрю, там портрет Мальцева написано, Обрез", <смех> обрезали. Да, Да, еще у нас новости из Екатеринбурга от наших соратников. Они сейчас находятся в тяжелом, как и в многих городах, положении, потому что 7 октября были очень много задержаний, и соратники получили повестки в суды. Их очень важно поддержать, присутствие в зале суда тех, кто не согласен, кто что людей штрафуют, арестовывают или приговаривают к обязательным работам за участие в согласованном абсолютно законном мероприятии, действительно может повлиять на решение суда. И вот у нас есть график судов по задержанным. Это сегодня, то есть это уже, соответственно, было заседание в 16.00. И 18 числа в 10.00 у Шепелева будет... Заседание у Тивунова будет заседание 18, 0, 0, 18 числа в 10:00 и у Кухарева э, в 11:00, а и у Федотова в 16:00. То есть это все процессы пройдут в Ленинском суде на счет 68. И чтобы попасть в суд, надо обязательно с собой захватить паспорт. Э, соответственно, э, в суде будет вывешен график рассмотрения этого дел и конкретных судей. И в нем будет указан кабинет, в котором будет происходить процесс. Поэтому приходите все, поддерживайте, потому что реально ваше присутствие может очень сильно повлиять на решение судей. Вот пишет нам «Любая техническая помощь». Вы тогда напишите в, это, в почту да, или в личку в Твиттер. Мне в личку в Твиттер можно. Или в почту собака ком И вообще помощь нужна сейчас всяческая. И в том числе жилье нужно для наших друзей, так сказать, которые сейчас массово едут в Москву. Поэтому... Звоните, пишите, у кого есть возможность приютить людей, будем очень благодарны. Значит, вот такая новость Сегодня совершенно потрясающая. «За попытку устроить пожары у стен Кремля задержаны пять человек». И, значит, мы прочитали: участники движения подготовки под предводительством националиста Вячеслава Мальцева плани планировали поджечь собранные на поддоны сена. Но я понимаю что ГБ, ГБУ должна делать всякие провокации. Мы говорили об этом. Чем ближе, тем больше будет этих провокаций. Поэтому мы совершенно без тени юмора говорим, не поддавайтесь на эти провокации. У нас массовый мирный протест. Мы стремимся к установлению конституционного строя на территории России, того строя, который размазал Путин. Поэтому, конечно, они будут с нами пытаться поступать так, как поступили там с Сенцовым и так далее, то есть обвинять нас в каких-то террористических актах, хрен знает чем и так далее. Вот, но здесь у них что-то совсем не было повода. Нет, фантазии, да. Поэтому тут образовался поджог Рейхстага. Ну, представьте, то есть хотели поджечь Кремль. А поджечь Кремль каким образом? Там, оказывается, какое-то сено есть Мусор, в Кремле. Нет, сено. Сено. После ярмарки осталось сено. И это сено почему-то надо было поджигать коктейлями молотого. А зачем сено и так прекрасно горит, если так уж? И вот, подожди, я расскажу потом. Ты, ты, ты, ты напрягайся, ты меня сбиваешь, понимаешь? я смотрю на тебя, ты скажешь все, не нет вопросов, я просто хочу сказать до того как ты там что-то еще огласишь вот, я понимаю так что те провокаторы КГБшные, которые ну, пытаются, так сказать переловить людей просто митингующих, протестующих безоружно протестующих они на самом деле подливают масло в огонь, они даже этого не понимают но я всех все равно призываю не поддаваться на провокации. Они всячески нас пытаются куда-то приписать. То мы... Вот в прошлом году мы были лево радикального толка. Теперь мы право радикального толка. Я не знаю, какого радикального мы толка, чтобы было понятно, кто мы такие. Давайте обозначаться... Таким словом, я думаю, может быть, слово «демократы» не очень хорошее с точки зрения прошлого России, но мы говорим о прямой демократии, слов из песен не, не выкинешь. Мы прямые демократы. Вот. И это надо говорить везде и всюду, что наша идея – это идея прямой демократии, идея народовластия. Поэтому, когда нам пытаются какие-то там правые, левые, радикальные какие-то, края определить, особенно сейчас правый, ну, потому что надо, потому что мы на запад э, сдернули, а на западе очень боятся правых радикалов, поэтому нас надо записать в правый. Представляете, что писали в и теперь в правый. А, вот, очень весело, конечно. И я так понимаю, вот меня, с меня требовали, чтобы я сегодня не смеялся под страхом смертной казни. Меня так надирает, если честно. Но просто из-за того, что мои Товарищи, с которыми я рядом на шконке парился, получили по 15 суток, и я не знаю, чем еще для них это закончится. В общем-то, я, я, я не буду смеяться, хотя я уже подумал и про зловещее преступление на крыше, и про поджог Рейхстага с Вандерлюбе, и про всякие другие дела, которые, в общем-то, нас, честно говоря, тут веселили. Да? И вот э, еще под выксой э, дети, играют со спичками, сожгли 200 тонн сена. И я да так думаю, что -то, кинжилин, это <связано> тоже 200 тонн сена. Их тоже на это подбил Мальцев 100%. Я вот... <связано> В принципе, основы-то те же самые. Как кирпичная кладка не горит от да, сена. Знаешь, и кто и не... это такой? <связано> это Мальцев. Он готовит зловещее преступление на крыше. Так что вот, а, что я могу сказать? Сейчас что случилось? Сейчас а, я так понимаю всем задержанным дали по 15 суток за сопротивление там работникам полиции. да. И я так понимаю, что а, теперь их Главная задача будет за эти 15 суток выдумать преступление. Потому что, но предположим, вот я ни секунду не сомневаюсь, что это чистейшая провокация, но предположим, вот действительно люди хотели поджечь сено. Даже подожгли сено. Какое преступление? Ну подожгли, подожгли сено. Да? Ну мелкое хулиганство, ну еще можно дать 15 суток. Все, понимаешь? Ну, причем, я так понимаю, что здесь и мелкое хулиганство, и сопротивление полиции – это все мелкое Ну, да. Ну, то есть, они, я так понимаю, выдумывают какие-то террористические акты, которых, в общем-то, даже за уши притянуть нельзя. И сейчас единственное, что они могут – это жестко работать с тем, кто находится там на 15 сутках, то есть постоянно пытаться, пытаться подписать, да, подписать, подписать под... что Ты Да, сказал. мы сейчас еще узнали только что свежую информацию, что ребята находятся в, в спецприемнике и во Мневниках, во втором спецприемнике, да. Ну, любимый. Я надеюсь, они находятся или в восьмой, или в пятой камере, в общем-то. Ну, любимых... Можно сказать, что они и в четвертой, и в седьмой. Они тоже, кстати, неплохие. Ну да. Не, восьмая <связывающий> мне больше всех нравится. Ребятам из спецприемника привет. Да, там, передайте спецприемник, всем привет, скажите, мы их помним, и все нормально. Мы с ними. Да. Ты должен был зачитать. Ты должен был зачитать там все. Да, очень интересная трактовка событий да, э, да, да. Каналом Рен-ТВ э, по поводу их видения ситуации. Но, ну, соответственно, это какая-то... ну я, я не еще тоже. хочу сказать, чтобы было понятно, что это чистейшая провокация, потому что... Представляете, если бы были хоть какие-то доказательства, то они бы сейчас сидели уже не на 15 сутках, да, они уже находились бы в СИЗО. То есть это чистейшей воды, вот просто э, жесточайшая провокация, поэтому я вас всех прошу, наши, так сказать, э, идеологические... Сторонники, наши соратники, наши друзья, обращайте внимание на тех людей, которые вас подталкивают на так называемые, в кавычках, решительные действия. То есть за этим может стоять чистейшая провокация, вот как в данном случае. Да? То есть, чтобы врулить кому-то какую-то бутылку с там, керосином, да? чтобы поджечь, какое как, какое-то сено, да, в результате на самом деле это просто. Для пиара, чтобы Рен очередной раз сказали, что там у там сидит где-то далеко злодей Мальцев. Для чего эти статьи-то делаются? Но ну, это достать, да, да чтобы, чтобы меня достать, не более того. Ну давай расскажи. Да, ну вот послушайте, как стало известно Рен Сегодня в центре Москвы задержаны пять человек, которые собираются устроить пожар рядом с памятником Жукову на Манежной площади. Активисты движения «Подготовка националиста» Вячеслава Мальцева собирались поджечь стены, собранные на поддоны, оставшиеся после проведения ярмарки. Для того, чтобы план точно удался, злоумышленники приготовили емкости с горючей жидкостью, поджог планировали осуществить пять 5 утра, снять все происходящее на видео и призвать всех принять участие в акции, которые Мальцев активно рекламировал еще год назад, 5 ноября 2017 года, устроить кровавый переворот. РЕН-ТВ опубликовал запись разговора Мальцева с подвижником, в ходе которого они обсуждали, как именно собираются устраивать массовые беспорядки. Это, это ТВ, помнишь, когда с Демушкиным мы сидели и прикалывались в кафешке, они это показали, это называлось «попались», что ли. ну то херня. Пятерых участников акции задержали ночью, когда они разливали бензин, смешанный с моторным маслом. У них изъялись 7 литров пластиковых бутылок с этой смесью, канистру и листовки. Тверской районный суд отправил всех пятерых под арест на 15 суток за неповиновение сотрудникам полиции. Как предполагалось по замыслу тех, кто готовил поджог, акция должна была стать стартом масштабной кампании по организации массовых беспорядков в Москве и по всей стране. Таким образом, сподвижники националистов Мальцева собирались поддержать протеста несогласных, которые постоянно призывают на улицу осуждать. Захищение Алексей Навальный да, Алексей за Навальный никогда не скрывалось Алексей Навальный, что придерживается националистических взглядов. Он неоднократно участвовал в русских маршах. После того, как эти мероприятия ушли в небытие, он стал оказывать поддержку радикальным националистам под предводительством Мальцева. В итоге 16 -го года господин Навальный заявил РНТВ, что не менял своих националистических взглядов. Навального также поддерживают украинские радикальные националисты, участники карательных нацбатов на Украине. В августе 2016 года Вячеслав Мальцев рассказал о своей встрече с Навальным. «Мы договорились о сотрудничестве, все очень хорошо. Я думаю, что сейчас все люди, которые понимают, что происходит, они будут объединяться все больше и больше. Нужно забыть про всякие измы, забыть про всякие разногласия, мы потом будем делить власти или что-то еще там», — заявил тогда Мальцев. Вот единственное, что здесь не хватает, чтобы было и преступление на крыше, это ИГИЛ. Да? Вот, блядь, вы вы сейчас... еще, увидите, еще увидите, ближе к пятому, как будут провокации, и там будут даже, я думаю, про ИГИЛ рассказывать. Здесь пишут, что лучше мешать джинзин -джин с мылом. А я вот, слушая эту статью, я понял, в чем они не происходят. Не, повиновали, не повиновались сотрудникам полиции. Сотрудники говорили, лейте 300 миллилитров в литр, а они 500 лили. И вот финальная, в общем концовка этого опуса, если сложить вместе это заявление Мальцева, разговоры о одержении власти и так далее, а также немногочисленный и почти мирный характер акции, на которые призывает Навальный, получается, что по задумке Мальцева, Навального и компании кровавый переворот должен... Должны устраивать отнюдь не хомячки, которые выходят на, ули на уличные мероприятия. А радикалы, готовые поджигать в прямом смысле уже делавшие это. Поджигать. Делавшие. Сено, поджигать сена у Кремля. Блин, ну, да, надо я делать, вот, не сказать. знаю, я говорю, я хотел. Ну, как-то вот без смеха отреагировать, но ну, ничего не могу с собой сделать, потому что ну, такие они смешные, эти КГБшники. У них даже нет времени и фантазии сделать серьезную какую-то провокацию. Поэтому те, кто вот о них очень хорошо думает, не думайте о них хорошо. Их провокация может быть такая, что они вам что-нибудь, грубо говоря, гранату положат в сумочку, в женскую, в втихаря, пока, пока там будут в одном помещении с вами, совершенно спокойно. И, и эту еще листовку артподготовки против, не против, а за ментов. Там. Как она, у них же почему решили, что там полиция с народом не служить, да, на, э, с народом, да и, и канистра, Вот разжигать, наверное, листовками хотели. Махмуд поджигать. Пишут, ну да. Но мы еще не озвучили фамилии тех, кого задержали. Это, наверное, да, да, обязательно, конечно. Это Андрей Кептя, это Дмитрий Мурмулев, Мурмуль... это... Мурмалев, Дим Мурмалев. Это вот они так написали: Мурмулев. Мурмалев он. Расуев, Юра Корный и Луценко. Ну да. Вот пятерых сейчас содержат со втором спецприемнике. Банда Мальвального. Пишет. <laughs> да. Ну, некоторые там не впервые, так что я думаю, 15 суток – это не проблема отсидеть, хотя тоже тяжеловато э, бока отлеживать. А вот, э, ну да, мы организуем питание там усиленное. Я, я думаю, что какое-то будет продолжение, что будут что-то они придумывать, э, потому что они же специальных закрыли за э, якобы неповиновение. Да, а я думаю, что они сейчас еще что-то будут. Ну, пока они, вот я созванивал с адвокатами, я сам юрист спрашиваю, ну что можно, кроме мелкого хулиганства придумать? Никто ничего. Ну, говорит, ну эти, они же мастера насчет выдумок. Значит, что можем сказать? Ну, мы призываем всех к гражданским акциям, безусловно, к забастовкам призываем. То есть на такие вещи надо отвечать. Давайте будем отвечать. Там вот рассказывают, что это должно было быть как выстрел Авроры. Ну, очень смешной выстрел Авроры поджег стен, сена у, у, у стены Ну, На самом деле да? хочется сказать ФСБшникам, что вы не понимаете, какую вы нам сделали рекламу очередную. Вы уже четвертый раз на моей памяти наступаете на те же самые грабли, и вот та ваша шишка, она никак не болит у вас, что ли, не могу Ну да, поджечь вату это. Пишут. Рязанский сахар. Ну да, но рязанский сахар-то, вы помните, это гораздо страшнее. Вот тут нас спрашивают в чате по поводу поддерживаем ли мы Земцова. Это вот, конечно, юрист, который в Кавказском районе города Кропоткин сейчас находится в ВВД. Его задержали там на двое суток и применяли к нему пытки. Не кормили, а обвиняют его в настоящее обвинении, и так до сих пор и не предъявлено. То есть, этот человек давно борется с произволом властей в своем родном городе. И, конечно, мы поддерживаем его деятельность и призываем тех, кто там находится поблизости, приходите и выражайте ему свою поддержку своим присутствием. А вообще, чего от него хотят? Он защищал фермеров в Кубани. Вот я сразу хочу сказать, когда мне говорят, поддерживаете вы Земцова, вот ну я фамилию-то не запомнил, я слышал про этого человека. Но даже если бы я не знал этого человека и не знал бы его фамилию, мы защищаем и помогаем и поддерживаем всех, кто поддерживает, защищает фермеров Кубани, любых рабочих людей и всех тех, кто противодействует этому режиму путинскому. Так что безусловно. Абсолютно, сто процентов, конечно, мы его поддерживаем, мы будем обязательно отслеживать и говорить в наших передачах, что там происходит сейчас. Потому что человек, который остается вне поля информационного, он подвержен вообще любому наезду, любому насилию, и ничего сделать с этим нельзя. Только тот, кто находится в информационном поле, более-менее... Ну, не защищен. Защищенного в России нет никого, но более-менее как-то может чувствовать себя защищенным. Вот, в частности, Сергей Рыжов. Сегодня его отпустили. Это тот человек, которого в Саратове задержали за то, что он якобы... Не пропустил женщину с коляской. На самом деле в коляске не было никого. Это была провокаторша на улице Чапаева. Это все было. Октябрьский суд. А это шла прогулка. То есть люди гуляли. Ну, наша прогулка, подготовская И в... прогулка свободных людей, вернее. Свободных людей, так скажем. Вот и его задержали, продержали ночь в РУВД, там ввели план крепость, приехали мамоновцы, омоновцы, там держали оборону от кого непонятно. Потом привезли в суд и передали судье Александру Ершову это дело. Ну по традиции этому судье сразу же, а, да, да, да, да, да. да. Получилось как, вначале передали Сергею Соцкому, да? А, да, вот я смотрю, я их никого не знаю, и, а ему по традиции заявили отвод. Он сказал какие-то слова по поводу там, прав человека и по поводу конвенции Женевской и сам себя отвел тоже. Он 33, что ли, у него года стаж. Все очень сильно удивились. Но еще больше удивились, когда передал следующему судье, вот Ершову, кажется, который тоже соскочил, тоже каким-то очень хитрым путем, так раз-раз-раз, ручки да? шарик, шарик, шарик видит, шарика нет. Потом передали третьему судье, который заявил о том, что... Дело будет рассмотрено 14 числа, но так как он вот время не сможет его рассматривать, то будет некий четвертый судья рассматривать дело. То есть, три судьи фактически в, в рамках одного судебного заседания да, просто да, слились, просто отбросили от себя дело Рыжова, исходя из того, что вот там как бы все шито белыми нитками. До этого, обратите внимание, никого это не пугало ни одного судью, да, которым давали такие дела. А тут три судьи подряд спрыгнули. И это очень важный момент для нас, то есть для понимания того, что происходит. Да. То есть люди, люди понимают, что за весь геморрой придется отвечать, а им-то это зачем? Представь, ну, ну нормальный человек 33 года работал, к концу жизни ему... Так сказать, ну не в конце жизни, я имею в виду в конце профессиональной жизни ему дают. Там говорят, слышь, а вот это да нафиг мне это говно. Вы что, с ума Уголок, сошли, да? Вообще там завтра, блядь, мальцев со своими, со своими поджигателями. Пишут, знай ка экстремист, а Мальцев поджигатель сена. И еще Хотите это пишет Сара... человек в чате. Хотите стопроцентную победу в день революции над хуйлом его компании, назначьте награду в 1 миллион долларов за каждого из их же денег. Это копеечная цена для такого. И мелочь с их счетов. Вот пишет Мальцев в начале эфира уже не говорит. да новый исторической эпохи сколько осталось. Нет, я во-первых сказал просто, я так понимаю, зависло. А потом мы стали говорить уже на разогреве, и потом повторили где-то, наверное, на третьей, может быть, на четвертой минуте повторили. Так что вы зря говорите. Сегодня мы дважды сказали, говорим третий раз. До новой исторической эпохи осталось 23 дня. Веси им и... пишут. Мальцев жги пишут. <laughs> Сегодня сейчас это по-особенному звучит. Висяк пишут. Ну что, сейчас опять обрежется. Спасибо. И какая? Ну да, как раз вот вчера приблизительно на этой же минуте все и случилось. Как быть с микрофинансовыми кредитконторами. Уж давно все покидали эти кредитконторы. Человеку вот еще платит. Вот в подписи на канале «Русский бунт» прикреплен номер телефона, просьба не звонить по нему, он мониторится полициями. Пошло. Пошло. У нас еще есть одна маленькая новость э, по поводу канала «Русский бунт». Там прикреплен номер телефона, соответственно, его вел Юра, которого задержали. И есть просьба не звонить по этому номеру, так как он вполне может мониториться полицией. Он процентов мониторит с полиции Я думаю, что он до этого мониторил с полиции когда он был у Юры. Какая разница? Они общем, еще... Мы здесь прочитали новость про то, что человек предлагает миллион долларов за каждого за каждую голову из команды ПУ. Мини против. <связь> Ужасы какие-то. Я вообще считаю, что вся команда ПУ в полном составе нам нужна, вот, чтобы... Пылинки с них сдувать, чтобы они дали показания обязательно в трибунале. Обязательно дали показания в трибунале. Рассказали все в подробностях. Потому что если кого-то не будет, если кого-то не будет, то это классика. Знаете, такая: Вали все на мертвого. Поэтому, поэтому я, я не уверен, что это не провокация. Кто-то кого-то. Сделают на одну голову короче, да, а потом скажут, вот этот во всем был виноват, он главный там, понимаешь, там, как сейчас вот у них Улюкаев самый главный виноватый оказался там, и там все будет нормально у нас еще одно объявление по поводу акции Мальцев, спецагент масонов блять, вот где ваши масоны где бабки, суки? Масон. да ни при чем бабки пусть помощь оказывают свою масонскую ни одна сволочь не оказывает обычные простые люди нам оказывают помощь, ни одна масонская сволочь не оказывает так что вы их там тормошите скажите, вот спецагент там у вас вон что работает, но про него забыли. Соловьев призвал набрать Думу китайцев. Соловьев слушать, он у него помет. Что ты хотел? Ну, вот как раз та самая новость, после которой вчерашний эфир был обрезан. А, да, вчера обрезали эфир после новости о Ютубе. Да, про акцию и пикетирование офисов Ютуба в Москве и Санкт-Петербурге. А Диму призвал, да? Да. А кто еще, кроме Камикадзе? Но пока у нас этой информации нету. Но... Ну, мы призываем всех блогеров, призывайте тоже, потому что это очень важное действие. YouTube, YouTube э, развязал совершенно неправомерное преследование и цензуру э, и, по поводу всех пользователей. Поэтому у Балчик 7 в Москве и в Питере, у Савушкина 55, 14.00, 15 октября все неравнодушные и все. Желающие свободного интернета, приходите попикетировать. Пишет Невзоров, похвалил Мальцева. Я обязательно послушаю, спасибо ему большое. Это дорогого стоит. Я очень уважительно к нему отношусь. Он, по крайней мере, говорит иногда такие парадоксальные вещи, что у меня вырывает мозг. Он также и парадоксально это... тебя похвалил. Да. Мозг, Серьезно? И тебя ну и хорошо. Ну, успех. молодец. молодец да. Да. Поэтому, да, но я говорю, иногда думаешь, от этого испытываешь ощущение, я имею в виду, какое-то вот классическое, да, это такой, как бы, интеллектуальный оргазм, я бы назвал это, когда вот такой вот парадокс такой, вбрасывают, думаешь, нифига себе, вот это можно пользоваться словами. да. Подписывайтесь на канал подготовки большими английскими буквами, хотя зеркалам тоже большое спасибо. Ставьте лайки, пишите комментарии. Вот в чате спрашивают 15 октября, не 29 -го. 15 октября около офисов Ютуба в Москве и в Питере, а вот по поводу 29 октября эта акция называется «Возвращение имен». И будет она, например, Это на не... Лубянке. Да. С 10 утра до самого вечера. И вот на Лубянку вообще все и все и все должны прийти, но без спичек приходите, даже в карман зажигалки не кладите, потому что эти суки обязательно придумают что-нибудь с бензином там и так далее. Знаете, так. ребята не курят. Да. Следу... Адвокаты у них есть зажигалки, посмотрите. Да. Им поджигать-то нечем, да, они не курят. Да, это у Соловецкого камня будет акция проходить на Лубянской площади. Камень поставлен э, в память о всех репрессированных, погибших за многие годы советского террора и вообще террора всех э, тоталитарных режимов. Так, вот... Э... Интересная тут была публикация в Фонтанке, на, значит, это питерское издание, что рабочий совета после публикации Фонтанки уничтожили арт-объект над Поцелуевым мостом, сняли с провода и вот что они сняли. Я вам сейчас покажу. Работали всю ночь они. Вот видите, вот такой арт-объект Причем, как они туда попали Эти кеды, никто не знает Потому что, говорит, с моста Их забросить невозможно говорит, Скорее всего, с какого-то катера Забросили, но ну, я приблизительно Понимаю, как но они нам туда написали. А? Нам написали же Что написали? На как они это сделали Ну, расскажи тогда Может быть, все будут делать Ну, Надо прочитать просто Вот, хорошо ну, Ребята, прочитай, прочитай. Повторить. Завтра. Мы вас просим, ребят, повторить такое же шоу. Для того, чтобы, ну, видите, пукан подрывает. И забавно не то, что они повесили их, а забавно то, что все бросились их снимать. Да, бросились снимать. Пригласили какой-то там котой, я не знаю, кого они там пригласили. Сейчас я вот прочитаю просто. Какого-то главного синоптика. Нет, главный синоптик-то хрен с ним, который за этим наблюдал. Я вообще не понимаю, зачем он там и, и как помнишь, в том анекдоте был в советский период, я еще в первом классе так мне нравился. Этот анекдот там, в классе слов из песни не, вы, не, не выкинешь, когда мужик идет по парку вечером, смотрит, такая течка сидит хорошая, ему там прям все надо, он подселся, а он такой скромный, сел такой, сидит, а она сидит. Он говорит: погода сегодня хорошая, а она молчит. А вот вчера плохая была, а она молчит. Он говорит, а вот интересно, завтра какая погода будет. Он говорит, слышь ты, я, блядь, а не синоптик. Тут, тут пригласили синоптик, который башмаки снимал. Вот. И какую-то, я так понимаю, конструкцию там они изобрели. Какой-то этот, подогнали И этот господи, итальянский град. подъемник. Вот как это называется, я все никак не мог найти. И только при помощи, вот представляете, даже здесь. Как бы Европа помогать, не будет итальянского подъема, весели так бы и висели они. Я что требую для вот наших парней, которые это все сделали, э, ну, есть же каждый год проводятся эти конкурсы, вы подайте обязательно, кто знает, как это делать, на конкурс э, а, а, акционист, художники-акционисты проводят акции. И там вот по России, я считаю, что это первое место. Да. Какой Мальцев националист? Ну, я говорю, наш весь национализм в том, что мы прямые демократы. А в России, при до власти 80% это русские. Вот весь наш именно, национализм именно в этом. В том, что мы за прямую демократию, а все остальное это херня. Так вот В Киеве появится памятник и сквер имени Бориса Немцова. Об этом сообщил мэр украинской столицы. Да, молодец. В общем-то, я как-то думал, что пораньше, конечно, это сделают. В общем-то, Украине много полезного сделал Борис Немцов. Ну, слава богу, что сейчас хоть об этом объявили. Кремль отреагировал на обвинение в адрес лаборатории Касперского. Да. Ну, как, а, а, что а, заявили, что это, в общем-то, гнусные инсинуации, да, абсурдная информация, государство не имеет и не имело никакого отношения к подобной деятельности, обвинениям без без доказательств. Что есть лаборатория Касперского? Не работает в интересах путинского государства? Рыбинович, вы не сволочь, ну извините, да, вот так, так и здесь, как в том анекдоте, да. Что все прекрасно знают, что лаборатория Касперского трудится на Вову Путина и исправно трудится. И Я даже зна... скажу. И Яндекс трудится. И да. даже, как сегодня выяснилось, дубальгиз трудится на Путина. Заблокировали офисы Навального. Есть тут такая новость? Mm. Ну, вот, собственно, во всем новость: что дубальгист также путинский. А что заблокировали? Адресовать офис Навального. Есть программа офлайн. Да, я понимаю. Тугиз. Тугиз. Тугиз. Ну, я два назвал. Слава твой Невзоров ругает тебя за национализм. Ну, значит, Это он говорил, когда ему сказали, что Мальцев националист, да? А он же понимает это по-своему, это как бы он же не слышал о, о, о тех вещах, о которых я говорю. То есть о прямой демократии. Поэтому, не в смысле, о прямой демократии он слышал, но он не слышал из моих уст это, понимаете? Поэтому он думал, что там фашизд какой-то, не, не, не обязан же каждый знать. Вот, например, Укра Украина вся в полном составе, да, там, я имею в виду радикальная часть пишет везде, что вот Мальцев и его там это фашизды. Да? И только те с Украины, кто нас смотрит, понимают, о чем идет речь. Это что полная. это лажа полная. Так что людям свойственно заблуждаться. Но ведь умный человек всегда находит выход из заблуждений. Госдума приняла в первом чтении закон о штрафах в обход запрета анонимайзеров. Ну, видишь, то есть теперь будут штрафы, в первом чтении приняли по 700 тысяч, да, от 5 тысяч, мы говорили, на обычных граждан, до 50 на должностных лиц, да вообще жуть какая-то, и э, нагоняют они жуть. А как они будут э, устанавливать, что люди пользуются этими анонимайзерами? Только единственным способом отнимать компьютер и смотреть, что у тебя все эти ВПН там стоят. А иного пути нет, представляешь? То есть, это для того, чтобы тебя оштрафовать по административке, нужно у тебя отобрать компьютер. А такое изъятие может только в рамках уголовного дела произойти. да? Как они могут взять у тебя, отобрать компьютер, прийти домой там или еще как. как Кстати, они? у Ани как посвидетель, у Нади как у свидетеля отобрали компьютер. Да, да, запросто. Но они по уголовным делам это делают, понимаешь? Они по административке. Совершенно безумие. То есть посмотрите, что накручивается, накручивается полный. Так. Медведев пообещал запретить снятие денег с анонимных банковских карт, электронных кошельков, все их рвет на части, они понимают, что или информационный мир их побеждает, ничего они с этим делать не могут, информационный мир оказывается богаче их, умнее, техничнее, они пытаются интегрироваться, а у них ничего не получается, потому что интегрирование их тупое, оно такое, они свинье идут, как, блядь, тевтоны. Вот те, кто в информационный мир сменил, дай, дай сюда биткоины, дай сюда то там это. Ну вы-то хоть разберитесь, в чем вообще дело, и постойте в стороне немножко, и посмотрите, вы не обращали на этот информационный мир внимания больше 20 лет, никакого вообще не обращали. На компьютеры не обращали Да. Ваш этот Медведев, ну ты сам кто это, там какие-то айфончики, фотографии и так далее, вот дальше этого у вас ничего не шло. Когда вы увидели, что этот мир более реальный, чем ваш, а ваш мир виртуальный, вы тут пошли свиньей, ребята, куда вы идете свиньей? Вы хоть определите место ваша свинья херачит в вашем мире, понимаете? Они а в информационном в информационном мире нет никакой свиньи. Ваша свинья в информационном мире выглядит вот, кстати, фотографию скажет домашняя всегда будет домашняя заготовка, совсем для другого заготовили вот, вот так ваша свинья выглядит, где она тут, господи, эх, а ее что-то не поставил. а да вот поставил, вот так она выглядит ваша свинья. Выбери своего кандидата, Это откуда ты зато, этого, из -за Кубани, да, там, скуп... выбери своего кандидата. Вот так, ваша свинья, которой вы пошли, так вот она выглядит, понимаете. То есть, в, в информационном мире она выглядит только так и не иначе. Поэтому я могу, допустим, понять их очень, так сказать, серьезную озабоченность тем, что они проиграли. Но я не могу понять такое упорство в Ересе, что они в вещах, в которых совершенно ничего не понимают, хотят добиться преимущества, первенства. Понимаешь, это все равно что-то аборигены, которые потом там культ карга делали после Второй мировой войны, из солома самолета собирали, молились этим самолетом, чтобы те привезли им снова еду. Когда солдаты приезжали, прилетали, они там какую-то еду привозили этим аборигенам, и они вот наделали этих самолетов и молились им вот приблизительно то же самое. Они видят информационный мир и видят его материальную часть. Что нужно сделать? Нужно сделать ноутбук. Чубайс пусть сделает черно-белый. Что нужно сделать? Йотафон нужно сделать. Он у них, информационный мир, материальный, понимаете? И они хотят в этом материальном мире пробить брешь свиньей. Ну не получится у вас, ребят, ну вы обосрались. Уже давно информационный мир зашкалил за материальный. И финансовые обороты, движение... Любые интеллектуальные там гораздо сильнее, объемней и более отзывчивые, что ли, чем в реальном мире. Все, он доминирует, информационный мир. Забудьте про этот мир. В этом мире, да, вы пока молодцы, там что-то можете украсть. Ну и все. И, и как бы ограничьтесь этим. Это ваш последний как бы выдох. Последний выдох господина ПЖ, вот как можно это назвать. То есть в информационный мир. А вот глава Центробанка представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Знаете, что это такое? Вот количество денег будет печататься то же самое по объему. Только вместо 100 рублей 200, а вместо 1000 рублей 2000. Понимаешь? А деньги то же самое. То есть, вот там столько тон соток печаталось, тысяч тонн, теперь будет двух соток. Столько же тысяч. Тут Потому что, ну, как бы, деньги дешевеют, а бумага, краска, все стоит то же самое. Поэтому надо печатать 200 и 2000, и все, и не более того. После проверок интернет-аптек в России завели 10 уголовных дел. А, э, завели 10 уголовных дел, да. Представляешь, вот это они интернет-продолжение это продолжение борьбы с интернет-миром. Я уверен, что в этих интернет-аптеках, там, как и в любых других аптеках, не все, не все хорошо, да. Но если бы они взяли и проверили не интернет-аптеки а обычные, сколько бы они там всего нашли, да, они бы с ума сошли. Там в некоторых аптеках по 90% препаратов являются. Ну да, как их назвать? Подделкой, подделкой, да, я не назвал контрафактной, а скорее всего подделкой. Причем мы знаем, вот особенно люди, которые регулярно употребляют всякие препараты и, ну, в связи, так сказать, с препарат препаратом сейчас модно без водички там разжевал и все. Ну, чтобы сразу всасывался уже во рту. Врачи вроде не рекомендуют, но те, кто этим занимается, понимают, что меньшее количество препарата действует гораздо лучше. И вот кто так делает, всегда знает, чем он ест. Да? То есть сейчас взял одну таблеточку, разжевал ее, вот такой вкус. Берешь из этой же пачки следующую, а у нее абсолютно другой, понимаешь? Потому что в одном просто... Причем этот другой, но ну, слава богу, не травит. Это кукурузная мука и мел. И кто знает вкус мел с кукурузной мукой, тот никогда не ошибется. Все, Да? У нас тут э, горячая новость, буквально, вот, как говорится, с непосредственных мест событий. Сейчас вот, э, наши соратники и журналисты из э, канала «Градус ТВ» э, будут транслировать то, как наш соратник устанавливает флаг арподготовки подготовки на доме Немцова вот в данный момент. После установки таблички они еще и там флаг нашли, поэтому те, кто захочет посмотреть, это потом можете зайти на Градус ТВ и увидеть трансляцию в записи того, что там происходило. Тут вот критикуют, что я там Слушайте. угораю, да, там людей посадили, я угораю, я не угораю, но я и, и над нашими, конечно, людьми. А смеюсь. Я, вот, а я, вот я смеюсь над э, гбухой которая не нашла ничего лучше. Поэтому, что тут такого? И а когда, вот... когда нас сажают, мы так, так же угораем, он хочет сидеть. Я вот хочу сказать, что вот вы бы не дома сидели, а там были. Тогда бы вы бы имели право так нам ну да. Вот я больше чем уверен, что вы даже под Тверской, даже с коляской, с тремя детьми своими или с одним не гуляли. Потому что вам сыкотно. Ладно, а здесь да. вы смелые. А... Не, а я вам скажу, что особенно под э, арестом там только люди делают, что угорают. Там что еще делать? -то? Без юмора там... Да, в река того, есть, Причем да. особенно, когда тебя держат в отделе, так, там собирается целая толпа. Да, и там угорать, поразвлекать, чаю попить, речи выслушать. Это же определенный такой уже ритуал. Тут никуда не денешься от этого. Суд отправил пресс-секретаря Роскомнадзора Ампилонского под домашний арест. Да, вот представляешь, то есть Ампилонского под домашний арест, который там что-то в мошенничестве обвиняется в особо крупном размере и говорят, что уперли там, я не знаю, ну все, что можно и нельзя, да? И, и Мальцева, который якобы призвал да, экстремистские какие-то высказывания допустил 6 числа. Каждый, кто там у меня на Твиттере есть это высказывание, послушайте, есть там хоть одно экстремистское слово. Есть там накал больше, чем я каждый день говорю вам. Нет вообще ничего. Но вот, видишь, это публично сказал там эгегей -гэ и так далее. И поэтому и Мальцева арестовали. Да, это не, не, не, вам не кажется, да, я сижу здесь, но на самом деле я арестованный и должен находиться в тюрьме, да, помнишь, помнишь, как это, тот анекдот параллельный, помнишь, да, да я, я просто параллель провел и стал ржать, но когда, когда, передайте, товарищу Дзержинскому и Туроцкому, что мысленно я с ними в Сиби, в Тюйме, но телом, как всегда, в Тюйке и в гостинице. Все идет по, по, по спирали. Ну, да. в суде показали видео встречи у Люкаева и Сечина у офиса Роснефти. Мальчик, какой должность ты зеленый, собираешься использовать директор ФСБ? Я, я думаю, что спецслужбы, мы их действия прекратим. А Константин у нас очень хороший именно для того, чтобы написать смех о Ну нет, при чем здесь смех панорам панораме? Это же ассоциативное мышление, вы же понимаете. Причем, ну честно, то есть с этим сеном так, так загрузили, я понимаю, что тут нельзя ни в коем случае ржать, но состояние такое, что надо как-то выплюснуть, потому что ну, невозможно, это, это просто уму непостижимо. Пишешь, что масоны тебе надо, донат только что прислали 6666 666 рублей 66 копеек. Что-то обнищали у нас жидомассоны. Почему обнищали? Но ну, же это тоже ну, нормально, хорошие деньги. Для, для массонов, я говорю, для людей это огромные деньги. Это для кого-то может быть месячная зарплата. Так, суд. Да, это мы про а, В суде да. показали да. видео встречи у Люкаева и Сечина, у да. офиса Роснефти. Судя, вот я не видел видео, я прочитал, но судя по этому видео, то есть куда-то они стояли у Люкаев-Сечиным на улице, у Люкаев ушел, вернулся, показали сумку, которая лежит, у Люкаев взял эту сумку, выехал в БМВ, он эту сумку положил, то есть он даже не знает, там лежала сумка, это сказал, забирай, слова Сечина там не слышно, не слышно. то есть вполне... Можно было подумать, что он сказал: бери колбасу, там, дорогой товарищ, и так далее. То есть доказательств вообще никаких нет. Ни единого. Представляешь, готовили провокацию, вот как рассказывают, как они хорошо там. Я далек от мысли, что у Люкаев не, не договаривался с ним. Я уверен, что Сечин сказал, чувак, ты нам помог, мы тебе там отблагодарим, это он сам сказал, я уверен, что Улюкаев не посмел бы с него что-то просить, потому что он знает, что это путинский друг, а тот, ну ты там вдоль, мы тебе там туда-сюда дадим, вот на. Понимаешь? Но насколько они бесполезны, вот эти люди, вот эти ФСБшники про этот феоктистов, про какую то рассказ? ну такие они там расфуфыренные, что они не могли такую простейшую вещь сделать, которую элементарный мент делает. Вот они бы взяли вот эту вот шушеру, всю шоблу-еблу выгнали, бы сказали, так генералу, нахер. Трех ментов с Петровки бы притащили, обычных, которые там на земле работают, да даже не с Петровки, вот сраят дело. И они бы им все оформили, было бы идеально, вообще в суде никаких вопросов не было бы. Все было бы сказано, Улюкаев бы пересчитал все эти деньги, там все было бы идеально, там были бы пальцы, там было бы все записано, там была бы куча свидетелей и куча провокаторов штатных, которые бы шли и в суде давали информацию. Все, здесь ничего нет, ни одного доказательства, и это сработали ФСБшники. А вы спрашиваете, почему они должны... Что-то там, под, ну, в смысле, провоцировать, какие-то провокации делать, да потому что они работать не умеют. Они работают. Если даже реально человек, который хочет пойти поджечь сено, он это сено подожжет, и они никогда в жизни его не остановят, потому что они могут действовать только путем провокации. Вот даже элементарную взятку они не могли зафиксировать, ты можешь представить. Ну, я вот я представляю, как сейчас меня э, смотрят определенные люди, как они ржут, говорят, бля, ну это вообще взятку не зафиксировать. Вот причем, когда никто не отказывается, все передают, все там, все делают, и все, и, и, и все пропало, да. Оказывается, сумка блядь, с этими, с колбасой, бля. Бывшего сенатора Пугачева отнимут виллу на Карибах в пользу России. О, как видишь, высокий суд Англии. Решил отобрать виллу Пугачева в пользу России. И вы думаете, в пользу России отобрали эту виллу? Да. Эта вилла достанется опять какой-нибудь люди Путина. Я не знаю, еще кому-нибудь. Но мы скоро узнаем, кому досталась эта вилла. Не, ну, в крайнем случае могут забояться, что информация будет известна. Ее просто продадут, деньги поделят. Причем так, они наймут за 100 миллионов этого Риелтор. риелтора, который продаст эту виллу за 5 миллионов да? и отдаст им 5 миллионов. Вот, как они уже делали, как Сечин нанимал этих адвокатов, чтобы судиться в высоком суде Лондона. Помнишь, адвокаты стоили 100, 100 миллионов фунтов. 100 миллионов фунтов они подали заяву, Высокий суд, а там сказал, что она оформлена не по форме, что нарушены все мысли, мы не мысли, мы им выкинули в рожи и на этом все закончилось. Все суды. 100 миллионов пунктов ушли, все. Почему они кому-то достались? Нет, ну они понятно, что они достались. Мы даже понимаем, кому достались. В Волгограде школьница умерла от отравления грибами. Ну вот, представляешь, то есть кто-то миллионными взятками ворочает, кого-то за мошенничество отправляет под домашний арест, тоже на какие-то огромные суммы, а люди вынуждены кормить детей подножным кормом. Просто подножным кормом. Почему в России каждый год люди умирают от отравления грибами? Нам рассказ, потому что, ну, такая вот традиция в России жрать грибы. Блять. А почему же во всей другой Европе, где была с голодухи традиция жрать грибы, сейчас нет такой традиции? Почему вот Кармишин живет в Швеции, там грибы косой коси, никто не ходит. Кармишин выходит косой, накосит себе грибов и на зиму замораживает, даже сушит, ленится, замораживает их. Почему там никто не ест грибов? Да потому что там жиротвы жопой жуй, понимаешь? Там много у людей срежет, там много еды, нормальной, хорошей. Грибы едят только с голодухи. Но особо одаренные есть люди, я тоже там люблю, там грибочки соленые, да? но это, как бы что называется, в охоточку, да. Там кто-то подводку их употребляет, я так их ем, без водки. Да? Но почему это происходит, да? Ну, потому что это вот в продолжении того голодного периода. Если хочет кто-то грибы здесь, ну, как Андрюша, любит грибы, он лисички покупает и с картошечкой жарит. И, и не жужжит, да. А те, которые там вот э, едят такие грибы, с позволения сказать, рано или поздно умирают. Почему? Потому что можно сейчас отравиться в России даже не ядовитым грибом. Любую дуньку сожри, это выпал какой-то дождь, этот дождь химический, грибы впитывают в себя яды, этот яд выварить очень сложно, и все, и особенно если там на основе фенола какого-нибудь, все, или там фосфор, органик какой-нибудь, все, считай, что ты уехал. Минфинок отказал Минобороны в повышении жалования военным шампиньоны жрут жрут не мы про какие грибы которые на улице растут шампиньоны в магазинах по всей европе продаются лисички продаются какие то другие еще грибы продаются там ну типа там шитаки какие то эти черные там то есть ты в магазине ну, вишенка, ты же покупаешь ну, конечно, да ну ты же ты... здесь очень грибов здесь Выбирай, не хочу здесь ну, никому в голову не придет идти за ними не идет конечно Никто в лесу не ест грибы сейчас уже в мире. Ну, зачем? Какой смысл? Да, Финн отказал Минобороны в повышении жалобов не военных. Ну, подумали, что такое. Вроде как-то были мысли повысить. Но, наверное, решили, что недостаточно. Военные любят режим, чтобы им повышать зарплату. Да? И, кроме всего прочего, недостаточно не, не ненавидят режим, чтобы им повышать зарплату. Помните, когда военным повысили зарплату? Во-первых, сразу начали всех разгонять мгновенно. А во-вторых, повысили зарплату. Это 2003, кажется, год был, когда провели опрос. и Причем он не был анонимным. И выяснили, что одна треть... Военных готовы с оружием в руках сместить режим, если будет повод. И все, сразу военных всех катапультировали и повысили немножко заработную плату оставшимся. А теперь все, ну какой смысл? да? С оружием подниматься не хотят, да? живут в бараках, все устраивают, на пенсию рано уходят. Давайте мужики, удачи. На министерской встрече в Москве обсудят объединение усилий для решения проблем молодежи. Да. Представляешь, вот на министерской встрече решают вопрос проблемы молодежи. Это из 70 стран мира, руководители ведомств по делам молодежи. Я сразу вспоминаю, когда вот таких вот а, вижу. Я вспоминаю, когда в комсомоле а, был а, еще советский период. Да? И там входило такое выражение относительно некоторых функционеров, которым был далеко за 27 лет, там, за 28 восемь я уж не помню, до скольких, до 28 надо было стоять. И там было такое выражение «волосы дыбом, зубы торчком, старый мудак с значком». Вот это вот как раз про тех, которые сейчас ведут молодежь, только они еще старее стали, понимаешь? То есть еще и еще глупее. <смех> так что посмотрим. Ну, вообще весело, конечно. Министерская встреча. Помнишь, как... Вот я говорю, просто классика. Убить дракона. Потому что там дедушка такой. Я говорю, что ты говоришь? А? Молодежь? Ты о... про молодежь хочешь сказать или от их имени? Помнишь? Вот приблизительно то же самое. Посольство России потребовало вернуть флаги РФ на генконсульстве и так этаппредстве в США. Ребятки, хватит обсуждать хрень про грибы. У нас полный геноцид народа. А это еще не геноцид. Люди, людей заставляют жрать грибы, потому что лишили всего. Человек не может купить нормальную еду. Еду. Элементарное. То, что человеку в общем-то Обязано предоставить Любое, даже самое Гнусное государство То есть возможность пропитания Найти нормальное Это вот ну как бы, Это базовый принцип да? То есть человек Человек должен находиться в тепле Должен быть Сытым И должен быть здоровым Вот это базовый принцип Если государство этих базовых принципов не дает ну, которые нам необходимы просто как право на жизнь. Говорит, у вас есть право на жизнь. А в чем оно заключается, в вот, право на жизнь? В том, что ты достаточное питание получаешь, в том, что ты достаточно обогрет и находишься в нормальных бытовых условиях, не в землянке живешь, как многие там в России, да. И, О, господи, что я... Нормально а? Здоров. Да, и что лечение, лечение. да? Лечение. Что если человек заболел, его будут лечить и бороться за его жизнь. Еда на лопате, да? да? По сути, Россия потребовала вернуть флаги РФ на консульстве и торгпредстве в США. Вот тема, вот главная тема. Там какие-то вандалы, так их назовем, а вообще веселые ребята сорвали флаги с консульства в Сан-Франциско и торгпредство в Вашингтоне. То есть, это согласованная акция, очень хорошая, веселая такая. Взяли, сняли флаги, продемонстрировали свое неуважение. Имеют право, да. Но даже если их поймают, там это будет мелкое хулиганство. Вы помните, когда водорозили флаг на ФСБ а, в, а, в Калининграде? Германский, не фашистский, а современной Германии. То людей посадили. Понимаешь, вот что бы было, если бы в России там где-то сорвали флаги. А там нормально. Ну вот, сейчас наши сородники как раз повесили флаг... Уже завтра будут фотографии. Повесили на, рядом с мемориальной табличкой. Около, на, на табличке на доме э, Немцова. Яровая назвала действия США флаговым бандитизмом. Флаговый бандитизм. Бандитизм. Все вот в башке у этого человека. Она же юрист, что ли, по образованию. Она же знает, что такое бандитизм. Бандитизм – это... Участие в банде, да, бандитизм, то есть это, э, что, что такое банда? Это преступное сообщество, устойчивое, созданное для совершения э, тяжких и особо тяжких преступлений, то есть ее цель. И как это флаговый бандитизм? Если бы они Яровой в жопу этот флаг засунули, причем вместе с вот этой штукой, да, это возможно. И, и делали бы все флаги, крали бы, да, и, и, и таким Яровым, там, Мизулиной, там, и так далее, всем бы засовывали, там, Милонову. Это был бы флаговый бандитизм, я понимаю, причем это делала устойчивая группа бы, а так это, я не знаю, это не флаговый бандитизм госдыпер рассказали, куда дели флаги с российской дип-собственности. Вот, представляешь? Да, я, я, надеюсь, я надеюсь, что я слишком, да, слишком как-то вольно так истолковал. Вот. И Володин отменил визит депутатов в США из-за снятие российских флагов да. Там, кстати, американцы сказали, что флаги на хранение отдали в, в консульство, Что они просто сняли и отдали и все. А вот Володин из-за флагового бандитизма решил не ехать туда, в Америку да? Представляете, вот какая прелесть. Вот, вот если бы не было флагового бандитизма, мы никогда не узнали, что пол Госдумы едет в Америку. Пол Госдумы едет они в Корею, едут. а половина в Америку. Представляешь, как хорошо им живется, там санкции, то все, они по Америкам разъезжают со визитами. Ну а как же, а почему же не повизитировать-то а? на, на халяву за государственный счет? Они очень любят, кстати. Там, представляешь, насколько такие средства на командировке. Вот если у кого есть возможность вытащить э, э, бюджет Госдумы годовой, и посмотреть, сколько там на командировке заложено, вы упадете. Яроваев, флаг тебе в жопу. Да, скоро будет новая рубрика в чате «Анекдоты для Мальцева». Есть анекдоты от Мальцева, которые всем очень нравятся и постоянно люди отмечают это, что смотрят даже... Воспитание чиновников флагом. Наказание такое вести. Ну что, я извини, перебил. Рубрика «Анекдоты от зрителей Мальцева». Пишут, у дедушки почечные корики, вызвали скорую, приехал пьяный врач, сделал укол в диван, собрал свои вещи в баменную сумочку и уехал. А дедушка от смеха обоссался и песок вышел. Ну это старый прикол насчет уколов в диван. Патриарх Кирилл впервые высказался о Матильде. Да, ну как-то иносказательно он Матильду не называл, а говорил про некие фильмы, которые там могут что-то кого-то ранить, особо ранимых. И причем огромное количество людей. Вот, и что там, ну, при этом ничего, ни о чем. То есть, он не призывал не делать эти фильмы, не призывал их не показывать, ничего. Он просто говорил, что могут ранить. Вот, представляешь, а балконы, которые падают по всей стране, они не могут ранить. Да? Тот геморрой, который власть устраивает, не может ранить. Да? То есть, все нормально. А вот Матильда может. Причем он про Матильду ничего не сказал. А Милонов предложил запретить сыгравшему Николая II актеру въезд в Российскую Федерацию. Блин. Очень, конечно, смешно этот Милонов после изменения. Строя, я думаю, его надо будет с концертами посылать по России. Он вызывает невероятный позитив такой. Да, вот казалось бы, нужно выходить из себя, ненавидеть этого милона. Ну, смотришь и думаешь, блин, ну, представляешь, как вот если такие дураки там у них, то они у них на виду, остальные то еще хуже, потому что они даже и не светятся, да, то, в общем, никаких проблем с ними у нас не будет. МИД России призвал Польшу чтить памятники советским солдатам. Ну, очень хорошо. Я так понимаю, что у них э, такие стандартные заявления, они так... В календаре там расписано, когда какие надо делать заявления, ну, чтобы показывать работу свою. Минобороны заявила о переброске по-тихому в Польшу дивизию США. В Польше очень сильно удивились, потому что было сказано, что это танковая дивизия. И в Польше, мягко говоря, офигели, потому что, ну, танковая дивизия же в карман не спрячешь. Да, поэтому вот э, министр обороны говорит, что нет, это, э, это просто неверное и вводящее в заблуждение представление ситуации. Ну да, там возили какие-то э, танки на учения, враняли их с, э, этих, с вагонов, но я так понял, что полноценных танков там четыре штуки, остальные какие-то бронемашины там, ну и все остальное. Вот мне Тут Тимоха Матроскин запарил, буду ли я в Москве 5 11 а ты че, кому должен отчетно писать, что ФСБшников, да, ну человек, который находится в розыске, должен заявлять о своих намерениях. Я думаю, что это идиотизм полный. Тоха, мы будем в Москве, если вы нам обеспечите аэропорт. Есть точно. Вот тот, который писал обеспечить Лефортово. КНДР официально признала воссоединение Крыма с Россией. Да. Видишь, Ким Чин Ын высказался. Причем долго ведь не высказывался. А? Представляешь? Значит, не высказывался долго. Даже Ким Ын долго не высказывался относительно Крыма. Так что, видишь, вот сейчас высказался. Теперь... Ким наш! Да наш. должны кричать. Они должны теперь броситься защищать Ким Чин потому что у него, как у Путина, все классно. И он поддерживает Крым. Представляешь, какой вынос мозга. Стало известно о планирующейся поездке Путина в Иран. Ну, что можно сказать по поводу поездки Путина в Иран? Что там наверняка будет еще Ну, и Азербайджан, или... Алиев приедет в Иран, и там они... Ну, в общем, в любом случае это будет такое. И окончится. А для чего едет, знаешь? Не знаю, чтобы опять что-нибудь простить. Ирану, Азербайджану. Ну, а как ты думаешь, а зачем? Он же Дед Морозом с подарками ездит только... Вот ты посмотришь, сейчас вот он съездит туда, нам заявят о том, что вот что они там подарили, вот что отдали и так далее. Это они наши дарят. Понимаешь? На Ближний Восток едет. Ну, туда он, правда, еще и бомбы дарит. И нам вот за бомбы еще врежут. да, Ну, все остальное. В Африку едет. То же самое. Что 20, минус 20 миллиардов. На Кубу минус 30 миллиардов. Туда долларах все. В Вьетнам там. Сколько он там простил Вьетнам? Посмотрите, я уж... Там что-то какие-то тоже нормальные деньги. Поэтому что, вот сейчас он приедет в Иран, заключит какие-то соглашения финансовые, причем связанные с нефтью, с газом, который совершенно нам не впрок, а будет получать какой-нибудь Игорь Иванович Сечин с этого бабки. А зато мы простим своих денег там безумное количество. Ну, какие-то или на каких-то кабальных условиях что-нибудь заключим. Путин заявил, что Россия готова создавать комфортные условия для иностранного бизнеса. Да, ну вот когда мы говорим о Путине, мы говорим, что это тот человек, который создает комфортные условия всем, кроме народов России. У народов России чрезвычайно тяжелые условия. Он создает хорошие условия китайцам. Сейчас он приехал в Германию и говорит, приезжайте бизнесмены к нам, будут супер условия. Я вам прочитаю. Мы готовы создать все условия, чтобы иностранные предприниматели чувствовали себя на российском рынке комфортно. Для русских это нет. В тесном контакте с деловыми кругами продолжим совершенствовать законодательную базу. Для России нет, законодательную базу не будет совершать правоприменительную практику для России нет, все отнимают что хочешь да, у, у бизнесменов путинцы отбирают все будем снимать избыточные административные барьеры, это для иностранцев вкладывать ресурсы в развитие инфраструктуры да, для российского бизнеса кто-то что-то вкладывает или просто для людей российских и разумеется в подготовку кадров то есть все дам только приезжайте и везите бабки. А свои неинтересны, потому что деньги, которые внутри России, он уже и так своими считает. Это его собственность. Ну, это его крепостные воины. У нас в чате очень хорошее предложение. Робиндрад Кагор. Робиндрат не вы а высказал, по поводу того, что можно использовать для агитации ФН-трансмитеры, которые используют очень многие в своих автомобилях и сделать им 3 а ролик можно забить весь эфир а что такое кибермальцев вот мне про... сказали Это, посмотреть и... я не видел покажите мне. Что... в youtube очень красивый ролик 1 минут сорок секунд да вот Украина и Черногория вслед за Евросоюзом продлили санкции против России там не только, там еще Албания, если вы помните, и Норвегия. Я так думаю, что они были в этой кампании. Я думаю, что они снова в эту кампанию войдут. Да? Поэтому вове сейчас самое время ездить и всем рассказывать. Приезжайте, приезжайте со своими деньгами, и там будет все нормально. БТР-ВСУ врезался в кортеж делегацию БСИ в Донбассе. На шахте в ДНР произошел взрыв. Три человека погибли. На Украину прибыло судно «Виктория» с второй партии угля из США. Да, представляете, то есть 200 тысяч тонн. Да, 60 тысяч доставила и до этого еще в сентябре да, 13 числа. Так что вот под 200 тысяч тонн там получается, откуда они взяли 200, если 60 и 62 тонны, то всего 122. Ну, ладно, это не имеет значения. вот э, имеет значение то, что уголь из США пошел на Украину. То есть США сейчас э, разрешили э, продавать углеводороды. Ну, не сейчас, это было уже больше года назад, или двое уж сбился. И это очень важный момент был. То есть, теперь э, газ и нефть из США идут в Японию. И Япония, которая покупала из России, теперь преимущественно покупает из США. Идут э, углеводороды в Китай. И теперь еще вот на Украину даже уголь. Представляешь? И цена, все-таки, я думаю, американского угля будет гораздо меньше да я думаю, там это в качестве гуманитарной помощи прокатит. Пишут в чате, подменили славу. Почему? Многие отмечают перемены во внешности. Какие перемены? Позитивные. Многие отмечают как позитивные. Я не знаю, может быть, старее стал, лучше никто не становится. Тиллерсон объяснил Лаврову цель действий США в Сирии. Говорит, бороться хотим говорит, с Игилом. А Лаврову это совершенно непонятно. Потому что ну, как бы Россия с Игилом-то с этим не борется. И вроде как называет Игилом тех, кого Америка называет оппозицией. А поэтому заявлять, что США не борется с Игилом, потому что тут вот спор о дефинициях. Кто кого как называет? Кто для кого есть ИГИЛ? То есть если для России это вот там все оппозиционные структуры, которые хотят снести вашу раса, да, не ИГИЛ, то для американцев это конкретная структура, которая как бы еще и не с Россией связана была, да? Поэтому тут, в общем-то, я думаю, каждый понимает, о чем он говорит. Комитет Конгресса США опубликует купленную РФ-рекламу в Фейсбуке. Видите, то есть сдержал слово Цукерберг. Он же обещал, что отдаст Конгрессу и спецслужбам США все вот эти вещи, связанные с рекламой в Фейсбуке, которые предвыборно куплены России. Все. Сейчас вот они будут все публиковать. Интересно. США выходит, сообщил о выходе из ЮНЕСКО. Ну и также из ЮНЕСКО вышли уже вышел Израиль. Нетаньяху отдал указания МИДу о выходе Израиля из ЮНЕСКО. Я напоминаю, что ЮНЕСКО – это структура организации объединенных наций, занимающаяся вопросами культуры, образования и науки. Ну, Израиль, я так понимаю, за компанию, как в той присказке, да, вот, не буду называть, говорить ее, вот, по поводу повесившегося, да. А вот а, Америка-то имеет чисто меркантильные какие-то мысли на этот счет. Ну, потому что ЮНЕСКО фактически за деньги США существовало. То есть, ООН берет деньги у США, отстегивает ЮНЕСКО, еще прямые какие-то платежи идут и так далее. И, в общем-то, американцы подсчитали, наверное, решили, что не стоит. Дальше, тем более, что а, как бы, поддержание образования, культуры, науки, охрана там, памятников, это в Соединенных Штатах налажено очень неплохо. А с другой стороны, ну, вот, что получается? Да, вот, пример Пальмира. Ну, туда вбухивали деньги какие-то огромные, взяли все, разбомбили, там разнесли, сейчас снова. То же самое по Афганистану, вообще по странам третьего мира с этим делом все очень плохо. И знаем, что и расхищают все эти средства. Ну, ЮНЕСКО необходимая организация. В смысле, не, я имею в виду организация, которая занимается вопросами образования, науки, культуры по всему миру в рамках ООН. Она должна, быть реформиров... Она должна реформироваться. Я думаю, после того, как уйдет США и Израиль, я думаю, что сделают выводы. И я думаю, что появится другая организация, может быть, также с таким же названием, которая будет заниматься этим вопросом. Просто эти вопросы нужно решать по всему миру. Масса стран, которые обладают наследием совершенно невероятным, но нет средств для поддержания такого наследия. У массы стран нет средств, чтобы вылезти из дремучести. То есть, чтобы дать нормальное образование, нужны средства, нужны учителя, нужны пособия, нужны компьютеры и так далее. Поэтому, конечно, все это очень нужно. Маккейн заявил, что команда Трампа затягивает реализацию санкций против РФ. Mm -hmm. Да. Ну, посмотрим. Я думаю, что возможно это так. Трамп заявил, что мир снова начинает уважать Америку. У него странное понимание об уважении и неуважении. Да? К Америке люди относи... как относились, так и относятся. Понимаешь? Причем Америка с Бараком Обамой – это Америка, которая конкретно решала вопросы которая мирила арабов с евреями, которая пыталась прекратить войну в Ираке, которая э, огромные средства отправляла на какие-то гранты по образованию и так далее, помогала э, различным людям, неустроенным за рубежом э, и внутри самой Америки. Э, проводила медицинские программы. Америка с Трампом более такая, как бы сказать, радикальная, да, ну, что лучше, что хуже, пусть решают американцы, это абсолютно разные подходы, но я могу сказать, как при Обаме, так и при Трампе были те же атомные авианосцы, те же водородные бомбы, и заставляет во всем мире Америку уважать прежде всего сила. Да? То есть есть сила, есть армия огромная, есть мощь, и это заставляет уважать. Но кроме силы должны быть какие-то вещи, которые тоже заставляют уважать. И вот в данном случае я все-таки смотрю в сторону Барака Обамы. У него таких вещей было побольше. Американские бомбардировщики потренировались в имитации ракетных ударов. Ударов по КНДР. Ну, слава богу, это вот я выдохнул, честное слово. То есть, если Б1 э, тренировались бомбы метаний, значит не собираются кидать термоядерные бомбы. Значит, бомбы, которые будут кидать, будут обычными. Ну зачем B1? Мы вчера об этом говорили. То есть расстояние маленькое, скоростные характеристики у него гораздо хуже, чем у F15. Он же не будет кидать бункер бомб на них термоядерный, да, он, наверное, одну будет кидать в конкретное место, но больше одной термоядерной бомбы зачем? Да? То есть эту термоядерную бомбу может кинуть их в 15 совершенно спокойно и еще быстрее улететь после того, как бросит эту бомбу. А раз разгружать весь бомболюк хотят, значит, это будут не термоядерные бомбы, значит, они готовятся к обычной, слава богу, войне, а не к атомной. Как, в общем-то, везде было заявлено, что, блядь, Ну, нам это принципиально. У нас границы в двух шагах. Там наши люди живут. В общем-то, это очень интересно. Трамп назвал Клинтон плохим кандидатом для президентских выборов. Ну, в общем-то, если Клинтон проиграла, то да, то не лучший. Понимаешь, это как-то. Как-то, в общем-то, уже истина, наверное, все-таки. Сотрудников Нью-Йоркского ресторана уволили за Путинбургер. Да, оказывается, сейчас скрылась вот эта вот а, фигня с, с, Пу, с Путиным, да, с этим гамбургером. Есть, оказывается, некой Тамара илизарова да, а, которая работала официанткой в ресторане, вот эти лаки... Кантина, да, Роял. Вот вот в лаке Кантина Роял, где откуда нам показали, что там какой пятиэтажный бургер Путина продают. На самом деле ресторан Путина терпеть не может. Никакого бургера не продавал, и все это сделала официантка, вот эта Элизарова и бармен Дарью Паута. Ну, наверное, ее этот Ибори, да вот по-американски называю, наверное, да. И вот это Дарью Паута и Тамару Илизарову выкинули нафиг и сказали, что никаких акций в день рождения Путина не проводили и, в общем-то, очень сильно разозлились на такую вещь. А началось с того, что просто человек, наш человек позвонил и спросил, а правда у вас там такое? Там менеджер очень сильно удивился, говорит, ни хера себе. Ну, а когда дали источник, что там нет, ну, что, пока что там вот такие бургеры, то все, сразу взрыв мозга произошел, и очень хорошо. А в штате Нью-Йорк приготовили самый длинный в мире ролл, Калифорния. Ну, я думаю, что они не вовремя приготовили, если бы они чуть раньше, то все бы сказали, что это сделано в честь Путина, самый, самый длинный ролл, да, длинный, как у Путина, но все время со всеми мерится, да, на носами, вот им сказали, о какой длинный, 153 метра, три метра. Число жертв пожаров на севере Калифорнии увеличилось до 23 трех. Ну, надеемся, что это окончательная цифра. Ну, вообще, там что-то жуть какое происходит. Но я думаю, что американцы с этим справятся. У нас бы рассказывали все, это конец света. Представляешь, ну, две Саратские области сгорели, уже больше. Сказали, все, конец света, там, блин. Наш один самолет не справляется. Да, да, да. И, нужен там какие-то жесткие деньги туда. А там нормально, так, это обычная картина. В общем, все справляется и по деньгам, справляется и по самолетам. В США четырехлетний ребенок застрелил деда. Да, сейчас скажут, что нельзя оружие, ни в коем случае. Мальчик нашел где-то ружье в грузовике и случайно выстрелил. И вольнул дедушку. Турция... Как в садистском стишке. Я пытался вспомнить потом. Думаю, ладно, не надо. А то скажут, что смех панорама. Турция и США перекрыли въезд друг к другу. Так. И, да, Турция очень сильно заточилась. То есть, отменили они визы все в США, а США отменили визы в Турцию. И теперь и та, и другая страна НАТО возникает очень важный вопрос. США из НАТО точно не выкинут, хотя США, если вы помните, еще до ЮНЕСКО была мысль выйти из НАТО у Трампа. То есть он говорил, денег, как, как мастер Безенчук, убытков несем, помнишь? Одних убытков-то сколько несем, говорил Трамп, желая выйти из НАТО и не платить туда. Такие сумасшедшие деньги. А вот теперь, значит, вышел из ЮНЕСКО, чтобы хоть понять. Там, ну, там мизер, конечно, но все равно. И вот сейчас тут с Турцией разборки. Интересно, чем это все закончится. Очень интересно. Но Эрдоган, я так понимаю, заточился очень серьезно. Причем он человек, который лично ни в коем случае не отделяет, как Путин, от... вот государственного, то есть там вот произошел в Америке казус такой с его охранниками, причем за это дело уже людей посадили, причем охранники его там виноваты, да, то есть также они там участвовали в безобразии, вот, а его охранники, конечно, никто их не посадил, они сейчас в Турции, а людей там задержали и проводят следственные действия, и все, и трамбуют. Но, тем не менее, он, видишь, заточился из-за того, что не отдали Гюлена и по многим другим причинам. Эрдоган сравнил действия США с попыткой укротить Льва. Ну, Но... видишь как. Если у Путина ролл, там все растет до 153 метров, то тут хвост такой, хвост, грива, да. Такой он прям вообще султан, Сулейман великолепный. Турция размещает танки на границе с Ираком, сообщили СМИ. Ну, продолжает. В общем ничего нового не сказали. Продолжает. В Сирии убита рекрутер из Британии по прозвищу Белая Вдова. вот, оказывается, Салли Джонс. Ну, мы как-то говорили даже про нее. Известная, значит, там Белая вдова такая, значит, ну, всегда есть какие-то легендарные личности, да? И вот она присоединилась к ИГИЛ, как говорят, и стала, в общем-то, в рамках ИГИЛ. легендарный там, я не знаю, снайперша или кто она там была. Я думаю, что никто она там не была просто медийный персонаж. И вот ее там как-то Прибили. Я понимаю так, что это не ВКС сделало, который якобы воюет с ИГИЛ. Но что-то с ИГИЛ еще ни одного человека ВКС не прибили. А прибили беспилотникам. Ну, точно. И к космонавтам российским не иметь никакого отношения. Потому что российским беспилотниками только я не знаю, там что делать. Пугать кого-то. Медведева пугать в этом. Пытаться запускать. Вот наши в в чате пишут новости свои находят. Во Внуково-2 сломался самолет с Володиным и депутатами на борту. Пришлось искать другой. То есть они что, в Америку полетели что ли? Или они сломались и плюнули, говорят, фу, на вас не полетим, мы в Америку заплакали, потом говорит, мы вот из-за флагов не полетели. Я тоже удивился, из-за каких. Наоборот, скажут, мы полетим, чтобы разрулить с флагами. Что ж, я же знаю, как они любят летать-то. Поэтому я думаю, что, ну, может они не в Америку, куда-то еще решили, а почему нет. -то? Хамас объявил о новых договоренностях с ФАТХ, а между Палестин полиции о межпалестинском примирении? Ну, слава Богу. Хоть какие-то новости, которые приходят о, о неких примирениях, да, они, в общем-то, как-то вдохновляют и поним... дают э, надежду и дают понимание того, что в мире как-то люди все-таки иногда договариваются. Но процесс договоренности очень сложный. То есть, нужно не допускать, э, чтобы отношения дошли до края, начались какие-то уже там резня фактически началась, а потом очень долго пока можно договориться, и это нестабильно, да, поэтому прежде чем резать друг друга, давайте, наверное, вначале договариваться, это очень всегда хорошо работает, да? Международный валютный фонд заявил, что более высокие налоги для богатых не повредят экономикам стран. Ну, иными словами, Международный валютный фонд – рассчитывать, что во многих странах ведут налоги на богатых. И каждый будет смотреть друг на друга. А кто ведет налоги на богатых? Эти ввели, до да, богатые сюда. Они же как тараканы. Они же не физически перемещаются. Перемещаются счета. Мы же понимаем. Они перемещаются в качестве этих господи... Да, резидент, в слово забыл, представляешь, в качестве резидента. То есть, чтобы переместиться в качестве резидента, что нужно сделать? Да нифига ничего. Даже гражданство подчас. Бумаги Маги. отправить. Да, бумаги отправить. И все. И поэтому, говорит, да, Международный валютный фонд, налоги на богатых, неплохо бы увеличить. Там, говорит, да, классно, молодцы, да. начинай начинай И смотрят, кто будет этим заниматься, чтобы э, деньги пришли в совершенно другую страну. Вот Андрей в чате пишет, какая революция, люди даже лайки поставить боятся. Мы даем вам... мы, мы России шанс, мы даем России шанс и людям, всем даем шанс да, установить конституционный строй. И когда кто-то говорит, там, какая, какая нафиг революция, да, ну что ж, ну, ну, ну, ну значит нет. Понимаешь, вот для тебя уже нет, для еще кого-то нет и так далее. Поэтому ну... Что я могу сказать? Мы идем, вот идем открыто, с открытым забралом, поддержат нас, поддержат. я буду этому очень рад, и мы победим. Не поддержат, ну что ж, ну не поддержат, значит будут поддерживать 18 числа, когда им снова выкатят Путина. но ну, а это будет уже гораздо хуже. Гораздо хуже. Конечно. До этого времени вас уже столько раз успеет трахнуть, извиняюсь, выражение. Поэтому, что я могу сказать? Да я посмотрю, как его выхотят и предъявлять-то ему сложно будет, потому что и танки, и все что угодно, он 6 лет должен будет усидеть в этом кресле. Он будет да, бороться за этот срок на ног сильнее, чем сейчас. Но все равно напоминаем вам про лайки, не поленитесь, поставьте, если у вас есть это желание. Ну, может быть, на пятый, на шестой раз у вас это получится сделать, потому что YouTube, к сожалению, все это обрубает. И подписывайтесь на официальный канал. Здесь можно пообщаться в чате с Вячеславом Вячеславовичем. Год назад лайков было больше семи тысяч. Да, ну тогда не надо было 200 раз ставить лайк, чтобы он поставился. Сейчас многие упорные не могут поставить лайк. Ставят, ставят и считают, сколько раз. Оказалось, двести раз надо ткнуть, чтобы в конце концов поставился лайк. То есть, чтобы там какое-то окно образовалось и туда протолкнуться. В Испании разбился истребитель, возвращавшийся с военного парада. Ну, классика, в общем-то, парад и минус-истребитель. Активисты Гринпис напали на АЭС во Франции. И знаете, чем им за это? Ничего. Они там взорвали петарды и продемонстрировали уязвимость ядерных объектов. И это нормально. То есть, это взаимодействие с обществом. Да? Пожар уничтожил одну из основных достопримечательностей Франкфурта. Опять скажут, что это сделали артподготовщики. Да? Башня Гёте в Заксенхаузен. И объято пламенем. Так что жаль, вот исторический объект. Итальянка получила отпуск по уходу за собакой. Тут за, по уходу за ребенком не дают. А да? тут по уходу за собакой. Оказывается, собачке 12 лет – Нужно было делать операцию. Она ушла с работы, ну, отпросилась, заявила, что будет делать так, как она одинокая, собачку некому больше, так сказать, поддержать. Ну, и, в общем-то, она ей решили не оплачивать там и так далее. Она обратилась в суд. Ну, я так понимаю, что досудебном порядке решили. Сказали, ну, и нафиг, а что судиться -то? Ну, и правда, что-то за двух дней работодатель будет судиться. У нас, я говорю, не оплачивают по уходу за, дети, за, за, да, за детьми. Во Вьетнаме жертвами наводнений стали 48 человек. Ну, в Вьетнаме всегда наводнение. Проливные дожди – это классика таиланд вел уголовную ответственность за нерегистрированные беспилотники так что кто едет в таиланд с беспилотниками имейте в виду упакуют практически как в россии да? вот сейчас Путинские посмотрят, скажут, у нас тут административная, там уж уголовная, пора уголовную включать. Ну, еще они, я думаю, сейчас с беспилотником какую-то херню сделают провокацию. На нее наклеит артподготовка и что-нибудь в Кремле куда-то пустят его, там что-нибудь привесят к нему. Может быть, гранату привесят, какой-нибудь учебный, ну, муляж. А потом скажут, настоящая была, вот артподготовка, вот граната, все как положено, так что, ну, у них мозгов-то нет, они вот сейчас услышат, и я думаю, сделают то, то, что мы сказали. И потом после этого все запретят беспилотники под страхом смертной казни запуск прогре прогресс МС-07 перенесли. Ну, обычно, когда переносит, все удается. То есть, пер пер после переноса все удается. Я имею в виду запуски ракет, да? Так что, может, это и неплохо, что перенесли на двое суток, а то бомбанулся бы опять у них прогресс. Хотя не факт, что и после двух суток взлетит. Стали известны подробности гибели голой россиянки в Доминике. Я посмотрел видео, видео совершенно чудовищное. Девушка едет обнаженная, ну, в трусиках в одних. Симпатичная, кстати, девушка. Едет в окошко, там что-то вылезла, машет руками. Ну, вроде она и не сильно пьяная. Ну, и как вот этот вот водитель проспал, я не знаю, как она проспала. Короче, она со столбом поцеловалась. И ее убила эту девушку. Вообще совершенно чудовищные кадры. И я вспомнил, еще старый русский анекдот про адвоката, да, и этого, и, господи, и доктора, да, и вот, и даже не смешно было, представляете, потому что жалко, потрясло, красивая молодая женщина и из-за такой глупости погибла. Я сразу вспомнил, как болгары в 94 победили на чемпионате мира, в 94-м, кажется. И так радовались, что, ну, как обычно, ехали, вылазили из машин, высовывались. И вот один высунулся, и другой. Машины ехали на встречу друг другу, они лбами стукнулись, и оба насмерть, представляешь? Так что нужно... Безусловно, водитель виноват. Аккуратней, да. Новосибирцы оштрафовали за вождение летающей Аки. Да, в он в 6... шесть... На 6,7 тысяч рублей на тысяч рублей за то, что он привязывал к воздушному шару на территории базы Пикниковый рай, привязывал значит, эту аку и взлетал на высоту 25-30 метров. И вот это угрозу жизни, здоровья и имущества неопределенного круга лиц, находящихся в зоне подъема аэростата. Нет, ничего никто не упал ну куда 20-30 метров чего он там даже если он сдуваться начнет ничего страшного не будет так что это уже на трассу наверное поднимал но обязательно вот это нужны искусственные нарушители Еще. мальцев за какую судьбу переживаешь как за свою есть судьба, за которую я гораздо больше переживаю чем за свою и как это может быть не Звучит пафосно, да, но я больше, чем за свою судьбу, переживаю за судьбу России. Вот я готов был бы голову дать на отсечение просто легко, если вместе со мной всех этих пидорастов бы обезглавили. Вот я клянусь, что готов был бы лечь под гильотину вместе с ними. Как минимум с 400. Путина, Медведева, вся эта братва, прям по списку. И если бы был как бы такой высший судья, который сказал, ну чем ты можешь там прозаложиться? Я бы своей головой прозаложился легко, даже вот без всякого. Говорю, клянусь. Тут э, немножко... Иронии от Татьяны в чате. Вячеслав, разрешение на революцию 5.11 брать в администрации будем. Согласовывать мероприятие. Согласовали. Видите, родители знает. Да, да, так что. Заявление сделано, а там они отказа пока нам не поступило. То есть официально мы везде сделали заявление, что в каждом городе 5 11 -го будет революция. Отказ пока не поступил, так что можем смело... Да, согласно статье 31 Конституции Российской Федерации мы имеем право, если нас не уведомили. Не знаю, вот сейчас нам соратники пишут по поводу нашей соратницы в Чебоксарах Алены Блиновой. К ней уже приходили э, полицейские на днях. И ну, вот да. сейчас опять пишут. Опять идут, пришли? Мы сейчас поздно в Тюбоксарах. Сомневаюсь, что они ходят. Нет, Кто пишет? Это может быть старый? но Нет, уже второй раз пишут. Ну, не знаю. Ну, вот дозвонись прямо сейчас. Позвони. Позвони, позвони. вот большими объемами Дальний Восток. Уважаемый Мальцев, у меня болевший вопрос. А как дела будут с переселенцами из Китая? Что будет с их заводами на территории РФ? В каждом конкретном случае придется рассматривать, что делать. Почему? Потому что Китай очень серьезный, так сказать, сотоварищ. Какие документы Путин подписывал, мы не знаем. Они все секретны. Какие договора там есть, тоже не знаем. Нужно полную ревизию договоров. И после этого принимать какие-то решения. Но я хочу сказать, что Китай своих соотечественников по конституции защищает везде, в том числе и за рубежом по конституции Китая. Поэтому, в общем-то, это повод для очень серьезных раздумий. Так, Кирилл из Зеленограда. Сегодня снова обещает конец света, завтра пятница 13 -е. Ну, им, им лишь бы только не революция. Они готовы, что хочешь. Хоть конец света, лишь бы не революция. Сергей, 61, РУС. Вячеслав Вячеславович, Андрей Константин, добрый вечер. Дай Бог вам здоровья. Маленький вклад в общее дело. Зачистись, пожалуйста, на Ревкоина. С удовольствием. Вадим Равенская, Невзоров, вчера... Поменял мнение о Мальцеве на положительность. Небольшим укорм на национализм. А ранее даже обсуждать не хотел. Прогресс зачислите с предыдущими взносами на рифкоинт. Спасибо. Прогресс. А не попробовать ли связаться, сделать передачу с Павлом Дуровым. Его поддержка очень сильно может помочь. Я бы сделал это с удовольствием. Если у кого-то есть возможность связаться с Дуровым, я с удовольствием бы вышел с ним в эфир. Он как раз вот сегодня, там, или вчера, я уж не помню, но я сегодня это узнал, о том, что Белковский сказал, что был бы неплохим кандидатом в президенты Павел, Павел Дуров. И я считаю, что это так. Если говорить о будущем России, то такой кандидат, он бы очень сильно помог. Очень хорошего и, но Белковский говорил про конкретные выборы, я так понимаю, 2018 года. Я не думаю, что есть какая-то возможность. Если, у Дурова есть возможность быть в числе тех людей, которые улучшают Россию, делают ее передовой державой. Если произойдет революция, и путинский режим падет. Что случилось? А, около подъезда Алены нашей соратницы в Чуваксарах уже вторые сутки дежурят полицейские, несколько автомобилей, э -э, полиция стоит, пока никаких действий не предпринимают, но она э -э, беспокоится. Понятно, то есть Геставр приходил, ошибках ругалась, да. Ну, видите, вот... А, а вот... Сергей Владимирович Свиридов есть у тебя? Ты читал его? Нет. Ну, похоже, свеже. господи. Хоть бы все получилось, как задумывается. А то стало уже это блядство. На нужды революция, а мне на репкойны. Если можно, то там еще в апреле мая была пара переводов тоже на ревконе И предвестник апокалипсиса. Дядя Слава, очень хочется, чтобы люди шли во власть не из-за... Сред... Сред... Ты где читаешь-то вообще? А От какого-то любия, из лава любия. Человеку сложно бороться с этими новыми заветными искушениями, смерть врагам, отечество а путин, брак народа. А лисичка Патрикеевна, будет ли покончено с прививочным ломбе, работодатели, медицинские учебные заведения угрожают отстранением, причем не секрет, что все заинтересованные лица получают за эти деньги колечи людей. Я думаю, что мы разберемся с этими прививками, потому что там точно не все в порядке. И, по крайней мере, насилие никто никого не обязывает делать прививки. Василий Кучин. Мне кажется, что все-таки мы спешим. Мало нас еще для революции, а пока пропаганда, убеждение, агитация всеми возможными способами. Посмотрим. У нас еще есть в запасе 23 дня. 22 дня и вот час с небольшим. Никита Наривкоины. Слава матерись. Дядя Слава матерись. Спасибо. Елена, срочно в Суриск передайте да, срочно, в Суриск, передайте через жену адвоката Алексею, что мы его очень ждем, уверены, что скоро будем вместе, победа за нами, на ревкой, на полусмотрение. Спасибо, передадим. Темный, спасибо. Герард Нельсон, ссылка на протест на Красноярск. Большое спасибо за поддержку. Ага. Телеграме протест, протест. И вы ссылку а дайте на протестный Красноярск, это возьмите. Она а протестный Красноярск, она интернет. Телекан, да, интернет, ссылка, значит, надо в чатах а... и везде, там, в описании можно повесить. Да, сейчас будет в чате эта ссылка, сможете увидеть. Да тут Ашки, хороший ник, очень нравился мне тот персонаж, да Туташки, прям, очень серьезный. Слава, мы твои революцию будем поддерживать и один умный вещь скажу только не обижайся ты настоящий умный джигит <свес> спасибо дату батона ридер Вячеслав Вячеславович а может проще заказать серьезное наемного снайпера для мистера ПЖ и тогда все пройдет без человеческих жертв на рифкойной. вот иногда простые вещи оказываются самыми сложными представляете, если некий снайпер уничтожает господина ПЖ полное ликование все классно, да, мы фейерверки пускаем там шампанское открываем а проходит совсем чуть-чуть времени, и мы видим портреты Путина в машинах, как вот сейчас портреты Сталина возят только еще больше, что он поднял Россию с колен и так далее. Нам нужно, чтобы был процесс. Чтобы там эти люди присутствовали все, давали показания, чтобы народ видел, какие они жалкие, сколько они сперли и так далее. Чтобы через сто лет никто не сказал, что это были прям герои там невидимого фронта. Да? Хотя искушение, конечно, есть безусловно когда взвешиваешь, что может он еще натворить этот человек то есть искушение вася Схимок, вячеслав вячеслав правда ли что после революции будет прекращена дедовщина в армии конечно да вообще я не понимаю как, на чем она вообще строится дедовщина когда год служат люди говорим ну ладно там когда приличные сроки люди служили какая -то. предвестник апокалипсиса А ты что я потому что не вижу что-то. Дядя Слава очень хочется, чтобы люди не, шли... не, не, нет, ты что-то не то читаешь. Вот предвестник апокалипсиса сии на, на колесницах и сии на конях мы же во имя Господа Бога нашего призаем с ними правда и Бог победим врагов отечества всех путинских Это же. Перемешку. Это какое слово? И... Это двенадцатая, двенадцатая третья строчка. Двенадцатая, да. Ну. Почему? Какой перемешку? У меня подряд идут. Евгений Врев, общак. Спасибо. Вышел Пышу, в астрал. Слава, Слава. если 5.11 выйдет жалких тысяча или две, будешь ли ты считать, что личным, это личным провалом? Или скажешь, ну, народ у нас такой, другого нету. Пацаны интересуются. Да, конечно, это не просто личный провал. Это... Удар, поддых. И я, конечно, удары держу, но это очень трудно будет. Это лично для меня очень трудно, потому что я все свои надежды связываю с тем, что режим изменится. Я все поставил на карту, что режим изменится. Александр, на революцию. На революцию. Спасибо. Так Масон. что и я тоже все ставлю на революцию. Масоны. А революционеры взяли все сено и зажгли. Парижские негры. Слава, какой смысл людям ночевать ща на Манежке или Дворцовой? Простудиться и подорез только если. Неужели они верят, что сейчас их поддержат миллионы и все получится? Или будут стоять до 5.11? До 5.11, конечно. И нужна раскачка, вы же понимаете, что все в один день не получается. Но нужно, чтобы все завершить 5.11, к этому идти. То есть нужно раскачивать. Ситуацию. Лодку. Лодку. Чтоб крыса начала блевать. Александр 17. Вячеслав Вячеславович, вы на все на сто все процентов правы, что нужна система правления вооруженного народа, чтобы ни один крейдель не смог гундеть пролясочку в зад и тому подобное. Сразу за шкирняк и пинка под зад. Спасибо. Так, не, это Александр. уже был Александр. Владимир Зармавирович, Вячеслав, как планируется проводить выплаты от общей доли национальных богатств ежегодно раз 5 лет, раз в 10 лет в помощь Демушкину, Демушкину, тогда как мы, да, как у Демушкина, да, давайте как-то да, да, да, да, как это. Ну у, у, у нас есть на... соратники. Ну это понятно, но мы фильм, сейчас кажется, или забудем, или, или что, -то. это для нас очень хлопотно, вот и кому-то из своих, у кого у нас карточки. Мы все... рублей отправим Да, Костя. хорошо. да Костя, ты будешь ответственным за перевод да, Демушкину. Демушкину, да. Антон Наумов. На... Не, мы не сказали. да По поводу доли национальных богатств, я, я считаю, что та, точно так же, как начисляются в акционерных обществах, да, точно так же должны начисляться дивиденды и в Государстве. Хотя можно это разнести на каждый месяц, так будет гораздо удобнее. То есть, мы же предположительно знаем, сколько это будет. Да, да пусть больше меньше. Ну да, это особого значения имеет. Самое главное, чтобы люди максимально быстро могли пользоваться финансами. Проголосуй, Антон Наумов Всем добрый вечер, все на улицу. Все Всем но ну... удачи и победы. Да, Прискойные. спасибо. Артем, Вячеслав, простите мой донат. А какой донат? Видимо, вот именно этот. Поэтому Хорошо. Портяли, чтобы именно вы... Юра Шатунов. Слава, смотрю тебя недавно и решил опросить друзей. Из 30 тебя не знает никто и в революцию не верит. Почему ты должен оказаться умнее всех неверующих? Где твои сотни тысяч сторонников? Ну, во-первых, это не мои сотни тысяч сторонников, это миллионы противников Путина, Юр Шатунов. Я не собираюсь всем нравиться, да, как, разница, так, всем как, как, да как тот э, этот золотой червонец, да. Я не вообще и не планирую, так скажем, чтобы люди любили Мальцева там и так далее, и всей душой шли за ним. Я планирую, чтобы они всей душой не любили Путина, и есть за что его не любить, и шли против него. Вот это главное. А еще э, любили бы себя, уважали бы да. себя в первую очередь. Не кого-то там выбирали для любви, а именно себя. И шли за себя в первую очередь. И в революцию они не верят. Ну, значит, они в себя не верят. Отстой, что я могу сказать. Сергей Краснодар. После победы революции на какой день будет распущена Дума Совет Федерации? Как будет проходить голосование или, или указанное? Я думаю, что они сразу прекратить думаю. должны думаю. свои думаю. полномочия, как только будет все ясно, зачем они нужны, кто их думаю, выбирал. Будем. Совет Федерации полностью назначенная структура. Госдуму тоже никто особо не выбирал. Мы помним все эти 60 с чем-то там. Процентов на всех участках, да. Поэтому нет, ребятушки. Слава. Слава посмотрел несколько документальных фильмов про. Пу! Про ПУ. А, про да. Слава, он нас в живых не оставит. Это страшный человек. Он болен и явно. И и явно явно болен. болен. Он нас будет убивать конкретно 5-го 5.11. Мне страшно очень, но я пойду. Не бойся. Самое главное не бояться. Как мама моя. Спокойно, Гайл. Ничего не бойся, над нами Бог. Папа Саша Саратов. На общее дело. Прочти письмо. Хорошо, спасибо, прочту. Федот антифризов. Слава, уже готов. Ждать больше не могу. Терпелка кончается. Даем революцию. Даем. Соня Воронеж, на расходы и на ревкоины зачислите эту тысячу и предыдущую тоже. Спасибо. Да. блин, новый в поддержку. Малазийский Дермодемон. Дермодемон, спасибо. Принц С... Селестиан. Да, Селестиан. Вопрос по поводу вашей программы. Конкретно про запрет продавать гражданам оружие военного назначения. В эту категорию входят автоматические винтовки, пистолеты, В программе я это ничего этого не видел. Дядя на Пиццу. Вообще ничего не видел в программе. В нашей программе говорится о праве граждан на оружие. О какое оружие там не говорится. И мы не против того, чтобы у граждан даже были автоматы и пулеметы, если это резервисты. А зачем эти пулеметы держать где-то там в каком-то месте? Пусть дома у каждого хранятся. Нам совершенно пофиг. И как это происходит в Израиле, как это происходит в Швейцарии. Надо учиться этому. Это ответственность. Это люди будут более ответственны. И мы видим преступления с оружием зарегистрированным совершаются крайне редко. Это находится за линией, так сказать, статистики. То есть это меньше процент. там вообще за такие преступления это просто эксцесс. Жирный Тони. Привет, Слава. Давай соратникам предложим диплом о вышке типа магистр революционер, привлечем на свою сторону кучу молодежи, студентов. Все равно путинскими дипломами можно потереться. Согласен, очень хороший мысль. Давай, надо организовать это магистр революционер. Это очень хорошо. Максимус Пыльновка, Слав, чем эти гидроцефалы так держат рубль? Почему чем ближе дата, тем больше места не нахожу себе стартовое волнение? Да, нормально, конечно. И то, что они сейчас вместо 100 рублей печатают 200, а вместо 1000 – 2000, это само за себя, говорит уже в два раза. Видите, Сансаныч, Саныч, пятая, да, спасибо. Золотая рыбка, пусть исполнится три ваших самых главных желания. Первый раз, по-моему, деньги не дошли, снова пробные, спасибо. Дронов Зеленоград, по усмотрению Кирилла Зеленограда. Сегодня снова обещают конец света, а завтра пятница, 13 Да, Сергей. Читал. Ты читал уже? Я а? Это читал. Я читал. И нет. Это Андрей читал. читал. Сергей 116 рус. Вячеслав Вячеславович, Андрей Константин. Добрый вечер. Дай бог вам здоровья. Маленький вклад в общее дело. Зачислите на рекоины, пожалуйста. А, Спасибо. да, наверное, читали. Вот что, Невзоров поменял да. мнение. Да, как? Это а... ну, как-то с конца начало. Не-не-не, у меня это просто... Вадима Равенская, да. Невзорос вчера поменял мнение о да. Мальцеве а на положительном. мы читали. Так. Все, да? Сейчас, подожди. Да, спасибо большое, что вы нас да. слушаете. Есть кого-то не прочитали донат, извините. Что-то у нас тут немножко запуталось. Все. До завтра, надеюсь. Спасибо, до свидания. Спасибо да. вам.